Мы съездили в одно очень замечательное место, и мне очень захотелось про него рассказать, потому что, мне кажется, та работа, которую провели создатели этого отеля, она должна быть услышана, увидена всеми. И если вы ищете какой-то отель на побережье, то вы с легкостью его найдете. Они примерно э, ничем не отличаются друг от друга, только разве что количеством звезд. И действительно, премиальные отели, как Анаса или Амара, они отличаются своим <смех> вайбом белого лотоса. Но прожив год на Кипре, хочется уже как-то поближе познакомиться, поехать в горы, погулять по хвойным лесам. Так я нашла место, где вы можете остаться на денек другой в горной кипрской деревеньке, может и на неделю, погулять по хвойному лесу, понаслаждаться природой, воздухом. Место совершенно уникальной атмосферой, я считаю, это жемчужинка деревни Левкара, Телегора. из ларники и ехать нам примерно около 40 минут на машине отель мы бронировали на букинге но можно на самом деле сделать это и через их сайт также у них есть услуга трансфера и если вы например прилетели в аэропорт вас могут оттуда забрать и довести до отеля Мне так нравится, как в горах. пахнет хвой. Одна из самых популярных деревень Кипра – Левкара. Знаменитая она своим кружевым, серебром, когда-то любимое место венецианских купцов и даже Леонардо да Винчи. Левкарцы вообще были путешественниками и на месте не сидели. Продавали свое ремесло по всему миру, а потом возвращались домой и на заработанные деньги обустраивали свою любимую деревню и внедряли новые идеи. Это, кстати, много объясняет, почему деревни Кипра выглядят до сих пор так ухоженно и чисто. Мне вообще нравится эта идея о том, что твой дом – это не только место, находящееся за стенами, но и твой двор, твоя улица и вся деревня в целом – такое доброе и заботливое соседство. Еще один плюс деревень – это, конечно, зоны для пешеходов. Тут их намного больше, чем в городах, можно насладиться этими мощными узкими улочками и спокойно погулять. Мы на самом деле приехали немножко пораньше, поэтому решили зайти перекусить нашу любимую пиццерию Мы однажды были здесь с друзьями и мне настолько понравилось, что я готова ездить в город только чтобы есть эту пиццу Поэтому очень рекомендую это место Тут написано, что Леонардо да Винчи бывал на Кипре и настолько вдохновился левкарским кружевом, что даже использовал его для картины своей тайной вечеринки. Через честь него назвали эту пиццерию. Oh, shit God damn масса. Как вот аккуратно есть, да? Большой палец на один угол Средний <с палец <с на другой угол Поддеваете, показательным Продавливаете центр И складываете вот такую вот оригами спицы. И у вас получается Центр тяжести находится в руках. И ничего не течет и не падает, да? Ничего не падает, а весь жир скапливается в этой вороне. Для меня это невозможно Я двумя руками и кайфуешь. Одной как-то. Самое вкусное в этой пицце. Это натертая с чесночным запахом корочка. Идя через узкую мощную улочку в центре города, мы подходим к нашему отелю с красиво отреставрированным входом. Но совсем недавно это здание было заброшено. Старый отель, который принадлежал муниципалитету Левкара, не функционировал около 10 лет и был разграблен. Перед создателями нового отеля стояла задача отреставрировать здание, сохранив его архитектуру. На реставрацию ушло почти 3 года, и, как по мне, Агора стала примером того, как можно привнести современное очертание здания сохранив при этом его историческую ценность. Когда-то давно это здание было центральным рынком региона, куда приходили люди из окрестностей, а с древнегреческого «гора» означает место встречи или собрания. Создатели отеля «Пара» из Дании, Алекс и Эмили хотели не просто открыть отель, а создать место, которое собирает людей с похожими интересами. Ты, например, можешь взять велосипед на прокат и исследовать природу по предложенному маршруту, или пойти на хайкинг, а потом вернуться в отель и за коктейлем в баре познакомиться с интересными людьми. Этот брелочек. Ну все, я говорю, мы как будто в сиянии в каком-то или в фильме Уэс Андерсона. Да? Эстетическое удовольствие жесткое. Если что, это ну, действительно настоящий телефон, по которому можно позвонить на ресепшн, не муляж. Мы взяли номер Петит, и вместе с НДС нам вышло 183 евро за одну ночь. попал в какое-то кино 50-х годов, блин, ну это музыка, это просто чудо, настолько приятное настроение, пойдем набирать водичку. На ресепшене нам дали вот такие бутылочки, которыми мы можем везде ходить, гулять по городу или набирать в отеле, и сидеть у бассейна со своими бутылочками для воды. Пьем воду из-под крана. Она целебная. Ага красивый. В отеле есть э, такие велики, вы можете взять велик и по маршруту, который вам простроят в отеле поехать покататься. Как сами про себя рассказывают ребята, мы любим путешествовать и брать свой повседневный образ жизни с собой. Это касается как активного отдыха, так и возможности поработать, почитать книжку. Библиотека стадии, мне кажется, идеальное место для этого. Есть большой стол для работы, мягкие кресла и, главное, приглушенный свет. Очень вкусный кофе. Вы что, не можете секунду без нас прожить? Я, кажется, Отдельный вид искусства – это ресторан Навел. Бестро в средиземноморском стиле. Шеф-повар в своих блюдах использует продукты с местных ферм и из простых продуктов делает шедевры. Мне вот безумно понравился осьминок на гриле с острым пюре из батата, соусом из свежих трав и маринованным фенгелем. До сих пор вспоминаю этот вкус. Каждый раз, попадая в новую часть отеля, ты ощущаешь невероятную атмосферу, и это заслуга основательницы отеля Эмили. Это был ее первый профессиональный проект как дизайнера, но совершенно точно удивительный. Каждая мелочь от плитки полов и винтажной восстановленной мебели – это ее работа. В интерьере ей хотелось передать ощущение доброго дома, в котором ты уже когда-то бывал. проснулись в номере был такой фен с насадкой и я даже смогла себе сделать кудри потому что я забыла расческу неплохо сейчас 8.16 мы идем на завтрак я очень боюсь пропустить завтрака всегда, даже он до 11 но мало ли что Можно позаниматься спортом на свежем воздухе, посмотреть на горы и горы. Тут есть небольшой зал. Евгений уже начал. Тут можно взять коврик и позаниматься югой утром, например. Больше одной ночи Вам точно не хватит одной Потому что мы только размякли в отеле Кайфанули А потом на следующий день хотели идти на хайкин, Но сил уже не было Нужно было ехать домой Лучше берите на подольше я, была бы, я брала бы вообще бы недельку Каждый день каталась бы на великах Ходила бы по лесам, по деревенькам И вообще кайфовала от жизни Но в следующий раз Мой совет номер два не экономьте и возьмите номер с ванной посреди комнаты. Это настолько красиво, и вы можете себе это позволить ради себя любимых, я считаю. А еще там есть балкончик. Ну то есть представьте себе, вы утром просыпаетесь, кофеек, балкончик, деревенька, мотоциклы, которые мешают мне. В общем, такие места, как Агора, мотивируют находить такие сокровища Кипра. Поэтому не пропустите новые выпуски, я думаю, буду чаще выпускать обзоры на такие места и, возможно, не только отели. Однозначно про какие-то интересные места на Кипре, поэтому не пропустите новые выпуски, будем вместе изучать Кипр. Кстати, еще у ребят есть проект Тута Паса, это пиццерия в Негасии, говорят, что очень вкусная пицца, которую я обязательно приеду попробовать. Там же проходят всякие вечеринки. Поэтому, возможно, следующий выпуск будет про это. Пока.